Банде Гуру Пададанда М Бхактабинда Банде Саходитам, Банде Радика, ВАНЧА калпатару ашти кипас инду ве вача. Патита ананг пабуни бхавишна ви бью. Намо нама. Мукан кароти бача ланг пангун ланг хети кизм. Ят ванде парамет. Бринда виту сиде випья сача. Шна вакти. Навакти паде деви саттва твоей, намо нама Нараяно намаскитто норонче иванараттам. Девинг сара сватинг ве сам тато жайуумудир. Сангхирта Бхакти промудакш жаго даруна дейям сада при saranyam बिस पुरजीतों के में पिग पवतुष्व दर्श पुरुनानुरागरों सुसागरों सारमोते सारा, सारा अधिकामी कथा श्री कृष्ण चैतन्ना प्रभुने धानं शिवादयितोगदा धरसिवासादी ही गौर भक्ता बिंद श्री कृष्ण चैतन्ना प्रभुने धानं Шри Адвайта Галадхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кишна Харе Кишна Кишна Кишна Харе Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Азануламмитабхужо канока, ахадату сангхитанайкапиторо камала Вишамбару дижавару жуго дхармапало, банде Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Бааван рупе н садан нра нам Ганга калапам Ваги саджушо бадане лакшмиер жас сача вакшаси жасьяхасте хидве санбиир ваншишингамам бжи Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари Шри Чайтанна Прабхум Банде Бало Юпи Яднок Грах Горягостивоти, Шри Шрила Бхакти Сидханта, Сарасвати госвами такур Пракупат Парамахам Саджакат Гуру сказал, что Шрила Вриндаван Дас Махашай единственный Гуру Sampradaya. в нашей Сампрадее. Шила Вриндавандас Махашай, единственный гуру в нашей Гауде Сампрадая. Но о чем речь? Ведь так много, помимо него, гуру. Да, они действительно являются гуру. Тем не менее, не нужно забывать, что Вриндавандас Маха он является воплощением Вясадева. Сам Бхагаван принял форму Вьясадева и пришел как Вриндавандас Махашая. И не будет ошибкой сказать подобное. Говоря это, Прабхупад указывает нам на Экаян Падати. В настоящее время мало кто знает о этой концепции. Но Прабхупад хочет донести до нас знания о том, что мы приняли, то есть мы находимся в связи с Гуру Парампарой в Экаян Падхати. Если же мы не следуем этому, мы уклоняемся от Гуру Парампары. И мое поведение становится отличным от Гуру Варги, от того образца, который дают они нам. Я не хочу никаких... Прабхупад говорит, что все выдающиеся качества, которые присущи человеку, исходят от Господа. Мы по своей природе незначительны, мы настолько несовершенны, что не можем понять, что жизнь временно, мы даже такую элементарную вещь не можем прочувствовать, что настанет момент, когда нам придется оставить тело. Так что же мы можем понять о акаян Но Прабхупад говорит, что те, кто действительно является членом Гуру Варги, если кто-то из так называемых ачарьев уклоняется от учения Прабхупады, мы больше не можем говорить, прославлять его, говорить о нем. То есть у меня есть полное право не говорить о нем. И вы никак не можете заставить меня прославлять его, прославлять такую личность. Итак, Прабхупад объясняет, что Экаян Падхати ⁇ это единственный путь. Таким образом, все наши ресурсы, вся наша энергия. наше образование, все, что, чем мы обладаем, должно быть направлено именно на него, на этот Экаян Падхати. Для того, чтобы все это достигло лотосных стоп Нитьянанды. Это и есть объяснение, что такое Экаян Падхати. В действительности пратиштха не предназначена для меня, ведь я падший. Возможно, я занимаю позицию, положения, ачарья. Тем не менее, если я являюсь обусловленной душой, я, мне не положена никакая пратиштха, потому что она будет ядом для меня. Это заставит меня гордиться. и в конце концов, приведет к падению это более опасно, чем яд. Что означает пратишха? Прати плюс тха. В переводе это означает то, что существует вечно. И таким образом, ее можно отнести лишь не к Нитьянанде, не к падшей душе, не к обусловленной душе. И также к тем, кто принял полное прибежище Нитьянанды. Поскольку они становятся неотличными от него. Но для меня, протишка, они предназначены. Те, кто по-настоящему следует Господу Нихьянанди, те, чьи сердца чисты, и в, не, в них нет пратиштхи, в них нет осквернения, для них лишь они могут принимать пратиштху. Можно принимать омовение трижды в день, тем не менее оставаться оскверненным. Мадвендра Пурипат у него не было времени принимать омовение. Тем не менее, с его чистотой не может сравниться никто. Он сам говорит, что у меня нет времени принимать умовение. Нет времени даже аник повторять. «Я прошу прощения, — говорит Мадавендра Пурипатта, — у меня нет времени повторять даже Аник». Чем же он занят? Он постоянно занят любовным, преданным служением Кришне, которым, который в действительности, которое в действительности является конечным результатом повторения мантр Аника, то есть мантр Гайтри. Никто не будет заставлять Радхарани следовать Акадыше или повторять Гайтри поскольку она уже достигла совершенства. Она исполняет совершенное служение Кришне. А Лолита, Вишак, все они погружены в служение. Вы слышали? Киртан, Нитай, Чарана, лотосные стопы нитянанды вечные, И те, кто принимает их прибежище, перенимает ту же природу, они тоже становятся вечными. Итак, прежде чем делать какие-то философские заключения, Необходимо быть уверенными в своих словах, понимать, что они в соответствии с наставлениями нашей гуру Парампары. Поскольку, если, будет, если мы сделаем ошибку, Мы уклонимся от следования Гуру Варги, но мы должны говорить истину, должны говорить правду, поскольку если даже сейчас люди не смогут воспринять ее, через 100, может быть, 200 лет, они так или иначе ее примут. Кто достоин получить милость? Не тот, кто занимает, выдающий какое-то высокое положение и пользуется успехом в обществе. Как мы знаем, Вимал Парасад получил посвящение у Горги Шартас Махараджа. Но в конце своей жизни Горги Шартас Бабджи Махараджа сказал, «У меня нет, нет учеников». Но это еще не совершенно. То есть это… То есть у не было храмов, не было большого количества последователей, тем не менее, это еще не повод делать заключение о его положении. Я... Если я закрываю глаза на учение своего Гуру Падападмы, если я это говорит о том, что я точно также же пренебрегаю Нитянандой. Будьте осторожны, прежде чем сказать, что бы то ни было против гуру и вайшнавов, нужно хорошо подумать. Вы должны понимать, что из-за этого всему придет конец, может привести к концу. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была разрушена, выступайте против чистых преданных, против Шилы Прабхупады. Но если вы этого не хотите, то не нужно этого делать. Не идите на такие риски. Будьте осторожны. Итак, Шрила Вриндаван Дас Махашай, единственный гуру в нашей, в нашем гаудио обществе. И в этих словах нет ничего неправильного. Поскольку... Если мы смотрим Дэй, на него с точки зрения, что он является Весадевой, ведь благодаря Весадеву у нас есть все. Все Веса означает тот, кто предоставил шастры в различных аспектах. Вьесадева, Упанишаду, Веданту, Упанишаду предоставил в доступной форме для людей. В соответствии с, так, чтобы мы поняли их в соответствии с нашими способностями. И, естественно, Висадеве необходимо выражать почтение. Но, к примеру, Майвади не выражают ему почтение, хотя они вроде бы и проводят ясапуджу и проводят ее со всем размахом. Но это еще ни о чем не говорит. Много кому в этом мире присущий энтузиазм. В Варанасе, в Харидваре, они проводят роскошные в Ясапуджа. Вы будете поражены. Но суть в том, что в корне всего. В корне их поклонения стоит непонимание того, что Гуру Падма вечен. Помимо всего, они даже находят недостатки в Ясадеве. Они утверждают, что в Ясадев совершает ошибки. Они выдвигают аргументы, вот здесь, в этом месте он неправ, тут неправильно. Но если я садева не прав, если вы считаете, что он неправ, на самом деле мы мы начинаем свое существование от ясадевы если он несовершенен, то вся их философия в таком случае ложная, то есть она в корне своем неправильная. Итак, словами о том, что Вриндаванда Смахаша, единственный гуру, Прабхупад говорит, что мы должны следовать его наставлению, что мы должны находиться на пути экаян падгати. Мы не должны стремиться к пратиштхе. Каким бы, как нам казалось бы, выдающимся мы не являлись, никакая пратиштха не предназначена для нас. У меня нет права принимать даже гирлянду от вас. Потому что все, все, все это предназначено для Весадевы. Итак, Шила Вриндавандас Махашай является Весадевой Гора Вилы. А Шила Шил, Кришнадас Кавираж Госвами говорит в читании Чиритамрите. Он Широко провозглашает это. Говорит, что Вриндаван Дас, «Дас Такура является Вьясадевой читания Ливы. Кришна с вами говорит, что все, что я пишу, все это лишь по милости, Вриндавандастакур Махашая. Он обхватывает его лотосные стопы и плачет, припадая к ним. Пожалуйста, благослови меня. Я не смею, не смею представлять Гаудия Виданта философию, не прославляю не прославив тебя. Со тебя произносит эти слова. Он говорит, что. Пожалуйста, все, что я пишу, является ничем иным, как утиштхай прасада. Утиштхаи просад, учиштхаи утиштх, утиштх, Вайшнавов. Все, что я получаю от Вайшнавов, я в пережеванной форме излагаю в читании Чаритамрики тот просад который дал мне вриндавандас махашая все, все это мы пережевываем говорит крискоговрага с вами таким образом все, что, все знание которым мы сейчас обладаем пришло к нам от вриндаванда махаша В сердце я хочу избавиться от высокомерия, я хочу стать смиренным, я хочу избежать аппарат. И если Бринандас Махашай будет так милостив ко мне, что позволит мне что-то сказать о Гуран тогда у меня что-то получится. Итак, Вариндавандас Махашая поведал нам, описал Гуранга Лилу по прямому наставлению Читания Махапрабху. Он прямой ученик Нитянанды Прабху. Он его последний ученик и его Нитянанда очень любил. Как правило, в семье младших любят больше всех младших детей. И поскольку Вариндавандас Махаша был последним учеником, изначального гуру Нитьянанда, он пользовался особым его расположением. по наставлению Нитянанды. Он стал описывать Гоуралило. Прежде, читание Бхагавата, которое он написал в Риндавандас Такур, называлось Читание Мангала. Но помимо нее Лоченда Стакур также написал Читание Мангалу. Лоченда Стакур является учеником Нара Хари Сара Кар Итак, он является автором также читания Мангала. Но Две книги под одним названием вызывали бы вызывали бы недопонимание, то есть было бы не совсем удобно иметь две книги с одним и тем же названием. Об этом говорит сам Прабхупат. Поэтому по желанию Нарайни Деви, мамой Вриндаванда Стакура. Он изменил название своей книги. Об этом пишет Прабхупад. Для того, чтобы прославить Ринавана нужно упомянуть и о его маме Нарайне. Деви. Когда читание Махапрабху покинул Навадвипадхаму, нарайне было всего пять лет. А еще до этого, до того, как покинуть по Махапрабху, дал Нарайне остатки своего прасада, остатки, остатки своей пищи. С тех пор Нарайне стали воспринимать как... Учиштху Махапрабу. Все называли ее так. И тем самым, то есть Нарайни приняла Учиштху Махапрабу. Тем самым это указание на то, что она получила полную милость Махапрабу. Когда она подросла, ее выдали замуж за Брамана. за Шривас Пандита. У Шривас Пандита было несколько братьев. Шри Шри Рам Пандит, And Шри Нидхе, а, Простите, я ошиблась. Нарайни вышла замуж за брата Шри Пандита. И ее свадьба проходила в доме Шривас Пандита. Итак, отец Фариндама Дастакура Махаша, муж Нарайни был браманом. Но мы Всегда говорим о маме Вриндавандастакура по причине того, что в раннем детстве Стакура его отец покинул этот мир. Как только родился Вриндавандастакур, его отец покинул этот мир. Поэтому мы не располагаем знанием о нем, у so, нас нет особой информации. Итак, Вриндавана Стакур является выдающимся представителем Вайшнавизма. Ва ва ва ва ва ва И, соответственно, если он был, Вайшнам высшего класса, он был и браманом. Это можно сравнить, как де в десяти рупиях есть одна рупия, точно так же и Вайшнаву, присущие все браманические качества. Если какой-то Брхамин лишен Бхакти, Кришня, но ну, обладает при этом 12 браманическими качествами, они бессмысленны. Но при этом, если Человек с очень низким происхождением, собака ед, как в Рамалиле у Рамачандры был лучший друг очень низкого происхождения. Так вот, если такой человек обладает бхакти, он выше огромного количества браманов. К примеру, Харидас Такур. Его нельзя сравнить с тысячами браманов. Поскольку он превосходит тысячи и даже миллионы браманов, один садананда с вами не сравнится с тысячами браманов. Что же говорить о тысячах? Тысячах браманов даже если сравнить его с так называемыми преданными с тысячей так называемых преданных конечно он превзойдет их Не думайте, что я получаю какую-то выгоду, Итак, проставляя того или иного вайшнава. Нет. Итак, в то время общество материалистов, то есть везде господствовали материалистические идеи, Люди совершенно не интересовались парамартхой, высшей целью человеческой жизни. Они были погружены в кармаканду. А Кармаканда несет с собой осквернение. Кармаканда — это оковы материального мира. Карма-канда означает «вы находитесь в сетях Моей». Как только в сердце появляется какое-то желание, материальное желание, мы все больше становимся скованы Моей. Но желание, которое связано с бхакти, никак не оскверняет нас. Если я хочу, чтобы все узнали о ситханте, о наставлениях Шилы Прабхупады, это не относится к неблагоприятным желаниям. Но когда я хочу какой-то выгоды для себя, это, естественно, Анья то, что приводит к страданиям. Итак, мы должны находиться на нейтральной платформе для того, чтобы четко понимать, что есть хорошо, что плохо. В действительности, это вопрос выживания. Что нам нужно? Нам не нужно сражаться с окружающими. Не нужно спорить. Жизнь уходит, а мы играемся. Вот таково наше состояние. Итак, Бриндавандас Махаша, Махашая никто не выражал им почтения. Более того, его оскорбляли. Прогоняли. Материалисты-браманы оскорбляли его. Почему? Потому что он говорил о Ситханта Вечаре, Он проповедовал его. И вот была его, в этом был его недостаток с точки зрения этого материалистического общества. И каков, каков мой недостаток, что я хочу говорить о Шиле Прабхупаде. Итак, Вариндавандас Такура прогнали из браманического общества, изгнали, они оскорбляли и говорили всякую ерунду о нем. Говорили о Нарайни и Деви плохо. Но, несмотря на все это, он не изменил ни слова в наставлениях, которые получил от Гуранги Махапрабху. Ни слова не изменил в Сидханта Вичаре. He started writing, Chaitanya И, впоследствии, Chaitanya по наставлению читания Махапрабху, он начал писать читания,"Bhagavtech". Oh, no. Бхагавату. <coughs> Хотя с внешней точки зрения Вриндаван Дастакор, Махашая и Махапрабху не встречались, это еще ни о чем не говорит. Народ там Дастакор, также не встречался, Шиневас, Шиневас, Шьяманадда. Они не встречались напрямую с Махапрабху, тем не менее они являются его прямыми спутниками. Как правило, спутниками Махапрабху называют тех, кто непосредственно пришли вместе с Ним. Тем не менее, порой спутники Господа приходят до Его появления в этом мире, а порой — после. Народом Амдастакур, пришел значительно позже. Но это еще ни о чем не говорит. Поскольку нужно понимать, Смысл ситханты. Прабхупад пришел спустя сотню, сотни лет, спустя, спустя сотни лет после прихода Махапрабху. Но это также ни о чем не говорит. Ведь они пришли для того, чтобы исполнить желание, маха, желание Махапрабху в совершенстве. Они не изменяли сидханты, не закрывали глаза на учение предшествующих гуру. Они в точности проповедовали учение читания Махаправу. и предоставили нам чистую сидханту. Чистая сидханта-та которая, то есть, как мы можем понять, кто является вечным спутником Махапрабху? Он представляет учение, учение читания Махапрабху в чистой, неизменной форме. Почему мы обманываемся? Потому что мы Следуем своим эмоциям. Но прежде всего необходимо занять нейтральную платформу. И в действительности подлинный вайшнав всегда находится на ней. Это еще один признак, по которому можно определить. Итак, первый признак — он нейтрален. Он всегда нейтрален, но он, не он беспристрастен. Он смотрит на мир с нейтральной позиции. Он говорит об абсолютной истине. Это еще один признак. Если мы видим, что кто-то проповедует обратное, естественно, он не может являться вечным спутником. Если вы помните об этих признаках, Шаралата — это простота. Дирота — это решимость. И ниропекша, то есть нейтральная позиция. И, пока вы не, на, не займете эту нейтральную позицию, вы не сможете с решимостью, со смелостью проповедовать. Поскольку какое-то желание Лапхи и пратишхи не дадут вам говорить правду, хотя с внешней точки зрения окружающие могут этого и не понять, но те, кто знают эти качества, они сразу же качества чистого преданного, они сразу же поймут. Настоящий преданный легко может распознать другого преданного. Если вайшнаву, которому поклоняется весь мир, не присущи эти три качества, мы не должны воспринимать его как чистого преданного. Итак, простота. Что значит простота? Он говорит то, что в его сердце. Не так, что он говорит какую-то полуправду. Имеется в виду, говорит какую-то правду, но не до конца, что-то не договаривает. И правхупат объясняет, что полуправда хуже, чем... Что это огромное оскорбление. Те, кто говорит полуправду, получат ужасное наказание. Так говорится в шастрах. Тот, к примеру, кто говорит э, нечто, что полностью противоречит ситханте вайшнавов, тот, кто слышит, слушает эту ложную ситханту, сам Гуру и его последователи отправятся в Ад навсегда. Об этом говорят Шастры. Итак, Сидханта Вичар это не какие-то физические упражнения, в смысле, что можно... Если вы находитесь в линии Гуру Варги, даже если вы не грамотные, вы сможете осознать ситханту, поскольку это не вопрос знания санскрита, грамматики, философии. Вспомните Гуру с Бабаджа, Махараджа, он никогда не говорил, он всегда проповедовал чистую, чистую философию, чистую ситханту, потому что он был в полной связи с Гуру Парампары. Итак, Итак простота — это прямолинейность. Это трансцендентная разумность. Трансцендентный разум. Как поется way? в Киртане. То есть, что такое лицемерие? Когда я пытаюсь показаться другим, тем, something. кем There я не являюсь, показаться лучше. Одно из прекрасных описаний Шаралаты — это быть в прямой, полностью следовать Гуру Варге. То есть Шаралата говорит о том, что мы нет у нас права самим делать какие-то умозаключения. Если мы находимся, если мы следуем Гуру Варге, мы перенимаем их качества. Мы обретаем разум мы обретаем прямолинейность простоту я говорю в точности то что услышал от моей Гуруварги Варги. Помимо этого не должно быть желание гуру, желания славы Паратиштхе. Помимо этого, постоянная готовность оказать почтение другим. Таковы признаки чистого преданного. So like В нашем обществе крайне редко можно встретить эту готовность выражать почтение другим. So Конечно же, я не буду прославлять Камсу, Чапал гапала и других личностей, которые находились в, оппози в оппозиции к Господу. То есть в шастрах сказано, что мы не можем не прославить того, кто, кого не любим от всего сердца. Если я не люблю, не обладая любовью Гуру Варги, я даже не смогу осознать то, что они говорят. Помимо этого, в Шастрах сказано, что если вы сами не являетесь Бхагаватой, вы не имеете права рассказывать Бхагаватам. Если вы не являетесь Вайшналом, то вы по-настоящему не можете прославить другого Вайшнала. Это очень просто, как математическая формула. Каким бы выдающимися ораторскими способностями вы не обладали, вы не сможете прославить другого вайшнава, если сами не являетесь таковым. Меня могут обвинять в том, что я не выражаю почтения другим, да, хорошо пусть так, но я выражаю почтение вайшнавам. Я могу выражать почтение лишь подлинному учари. Меня могут критиковать, могут оскорблять, но, как сказал Прабхупад, я никогда не буду выражать почтение Камсе. Я не собираюсь учиться ни у кого, кроме Прабхупады. Я хочу в точности следовать его словам. Так вот, он говорит, он сам говорит об этой ситханте. Но почему бы... То есть какие-то глупцы говорили, почему бы нам не выразить почтение Камси, ведь он же а, дядя Кришна. Word, so, so you can start agitation. Но, да, я не готов выражать почтение тем, кто не является чистым преданным, тем не менее, я прославляю Прабхупаду. Я не готов прославлять тех, кто занимает положение ачарьи, не обладая качествами ачарьи. Можно занимать положение Ачарьи и обманывать другим 30-40 лет, но подумайте, что будет потом. Материальными глазами можно видеть мужчин, разглядывать мужчин, женщин, вокруг, кругом видите испорожнение «грязь». Но с помощью этого материального зрения невозможно увидеть трансцендентное. Необходимо помнить о трех правилах: Вайшнав прямодушен, прямолинеен. Мой гуру Падпадма был необыкновенно прост. В Шилабхакти Прамадпуре Гасвай Махарадж его простоту невозможно описать. Настолько прост. Помимо этого, он никогда не шел на компромисс с Сиддханта Вичаром. Даже в преклонном возрасте, когда ему было уже сто лет, 98 лет ему было, и тогда он дал мне наставление редактировать. И из Вриндауна… Я в то время жил на Говардхане, на втором этаже. Там было очень жарко зимой totally я спал на голой земле было очень холодно То есть я жил в аскезах Рядом со мной жил ачарья, который постоянно доказывал, хотел всем доказать, что он очень возвышенный. Итак, он написал какую-то статью, и я попросил Гуру Махараджа прочесть ее. Гуру Махарадж сказал, что ситханта, изложенная здесь, несовершенна. И не стал... То есть, сказал, что это не нужно читать. Итак, несмотря на то, что шила Бхакти Пури, Госвами Махараш был прост, он никогда не соглашался с сложной ситхантой. Третье качество — ниропехшам. Это нейтральная позиция. Каким бы великим ачарем вы ни были, какое бы возвышенное якобы положение вы ни занимали, если вы не приняли эту нейтральную позицию, вы рано или поздно пойдете. Итак, ачаря должен быть прост, при этом... Не идти на компромиссы в чистом преданном служении. И третье — он должен быть беспристрастен. В противном случае он никогда не сможет защитить ситхантование. А это главная функция ачарья. Ведь если он, если он не сможет сделать этого, он никак не может являться ачарьей. Итак, Вриндаван выделяет третье качество. Не забывайте их. А в Махабхарате позднее я расскажу четыре, четыре, четыре принципа, если жить в соответствии с ним, вам не страшны никакие, никакие проблемы. Итак, Стакур Махашая занимал нейтральную позицию в обществе, он составил читание Бхагавату, в которой изложена лишь чистая сидханта и ничего кроме нее, чистая сидханта, которую Вриндаванда Стакур узнал Патри от читания Махапрабху. Это совершенная сидханта. Особенность этой книги в том, мне жаль, что вы не понимаете Бенгалия, но Гуру Махарадж редактировал читание Бхагавату. И Прабхупад говорит, и Бхактьюна Такур говорит, что он, Вриндаван Дастакур, является историческим поэтом бенгальской литературы. то есть Он who родоначальник by... бенгальской поэзии. Oh, no. Язык его был настолько прост, что если вы простосердечны, легко сможете понять читание Бхагавату. Даже совсем-совсем чуть-чуть образованный человек, то есть получивший минимальное, то есть просто умеющий читать, сможет оценить эту книгу. Здесь, в читании Бхагавати, в самом начале Вриндавандастакур освещает проблемы общества, насколько люди погружены в материю, насколько они бегут к смерти, сами того не осознавая. Как они стремятся наслаждаться жизнью, есть, пить. Такова функция, такова формула, Девиз материалистов. когда После ухода Махапрабху на земле наступил темный период. Но постепенно представители Гуру Варги не сходили на землю для того, чтобы помочь нам. Итак, Вриндаванда э, без прикрас полностью открывает, показывает проблемы общества. Он говорит о том, что люди поклонялись дурге, <рекрас> Чанди Поклонялись Кали, переносили как жертвоприношение. Коз, женили собак. Вам кажется это смешным, но еще в детстве я помню, как мы посещали пиры в честь женитьбы собак. Так вот, как бы собака, принадлежащая одной семье, выходила замуж за собаку, принадлежащую другой семье. Женили также кошек. Так развлекались люди того общества. Если почитаете читание Бхагава, то в самом начале вы увидите, составите полное представление о обществе того времени. Так или иначе, абсолютная истина всегда горька. Поэтому-то меня и недолюбливают. Я говорю истину. А она горькая, но после горечи приходит сладость. Как правило, то, что вначале вкусно, потом превращается в яд, об этом говорит гита. Итак, Прабхупад говорит, что Вриндавдастакор был первой, стоит у истоков зарождения бенгальской литературы, бенгальской поэзии. Он представлял Сидханту очень доступным образом и очень привлекательным образом. Тем не менее, все общество Смарт того времени отвернулись от Вриндавандас Махаши. Даже в нынешнее время мы можем видеть, как чистого преданного прогоняют из общества, преданных так называемых. Почему Сахаджи нападали на Прабхупаду? Разве он делал что-то неправильно? Они хотели его убить лишь потому, что Прабхупад говорил об абсолютной истине, а им она была неприятна. Если мы будем идти на компромиссы с ахаджиями, мы непременно уклонимся от истины, поэтому это недопустимо. Итак, Варенда никогда не шел на компромиссы, он не изменял ситханту. Прочтя читание Бхагавата, можно обрести полное представление о том, что такое Харибаджан. Итак, первоначальное название читания Мангала, затем ее переименовали в читание Бхагавата. По просьбе Нарайне Деви она была переименована для удобства. Итак, сейчас мы говорим об особенности читания Бхагавата, затем мы перейдем к ее непосредственному содержанию. Вторая ее особенность заключается в том, что. Все остальные а, писания, повествующие о читании Махапрабху, опираются на читание Бхагавату, на нее. Будучи учеником Нитянанды, Вриндаванда получил его полную милость. Точно так же, как Кришнадас Кавираджа с вами говорит, что поразительно, я сейчас нахожусь в таком преклонном возрасте, что с трудом двигаюсь, с трудом передвигаюсь. Для меня поразительно, что я вообще могу писать, что я могу держать в руках перо. Но Кришна скажет вами, помимо этого, говорит, что я подобен попугаю, который повторяет то, что говорит его хозяин. Сам Мадан Мохан написал, пишет эту книгу. Если обучить попугаю каким-то словам, он будет в точности их повторять, не больше, ни меньше. И точно так же Кришнарский Раджа вами говорит о себе. Я... Мо -мо Моя рука вновь и вновь пишет, прославляя гаурангу, но вновь и вновь почему-то прославлять Нитьянанду. То есть вновь и вновь я возвращаюсь к славе Нитьянанды. Затем он сказал, если я буду продолжать писать, то моя книга превратится в, огром, в огромный тома, и люди уже не смогут читать ее. Будут, то есть они испугаются ее размеров. И по желанию Нитьянанды я остановлюсь здесь, потому что в будущем, думал Вриндаванда Стакур, Найдутся те, придут те, кто захотят также что-то сказать о читании Махапрабху. Как в случае с Мадхвачарьей? Мадхвачарья по наставлению Бхагавана изложил Ситханту до определенного момента. для того, чтобы в будущем осталась возможность и для других написать, прославить, описать тханту. И точно так же Вриндаван Такур Махашая дописал до определенного момента. И по желанию Махапрабху он остановился, потому что а, наступил день, когда Кришна Дас Кавирадж Гасвами начал писать читания Чиритамриту. В противном случае он бы не останавливался. Он просто осознал, что сейчас, что есть тот, кто уже назначен Бхагаваном дописать, также прославить Гуранго Махапрабху according to the desire of Nityananda somebody coming, can complete He wrote it also, he wrote it also, and Kishnath Kavira Goswami also it is his causeless mercy, he is going to lift some uchishta so that I can chew and get some rasa. И Вриндаванда Такор, и Кришна Дасга с вами говорят, что мы получаем у Свыше, благодаря, то есть мы разжевываем ее и а, даем другим, чтобы другие вкусили эту милость. Абсолютно все лилы проявлены все лилы Махапрабху проявлены в сердце Вриндавандас Такура. На каждом шагу постоянно Вриндаван Дас Такур просит прощения. Он извиняется, откройте читание Бхагавата, вы увидите. Он со смирением просит прощения. Он говорит, если какое-то высокомерие, какая-то гордость проскакивает, то есть вы, вы, проявляется в моих словах, пожалуйста, простите меня. Если же вы сейчас вы возразите мне и скажете, кто, кто, кто важнее вообще Махарадж? в Ясадеву важнее или Кастури Манджари важнее? Кто занимает более возвышенное положение? В действительности это глупый вопрос. И... В Ясадева это Вриндавандастакор. Но помимо всего, он является сакхой. Кусума Сакха. Это один из друзей Кришны. Ясадева важен для нас по-своему, а Кастури Манджари важна по-своему. Кто важнее наяна мани манджари или сила прабхупада для нас то есть сила прабхупада является в своей вечной форме наяна манджари да кто же для нас важнее это глупый вопрос поскольку они важны во всех своих проявлениях кто, кто важнее гуна мани манджари или Наяна Мани Манджари или Гуна Манджари. В действительности парама, подлинные парамахамсы никогда не стремятся к почтению и не стремятся стать чем-то наставником, чем-то чь гуру. Они наоборот бегут от практишки, бегут от почета. Однажды в огромном собрании обсуждался вопрос, кто, кто важнее, Браман или Вайшнав? Кто занимает более возвышенное положение? И на протяжении семи дней Прабхупад давал ответ, разъяснял этот вопрос. В этом собрании присутствовал Вишвананда Дев Гасвами. в то время Прабхупат еще не принял саньясу и был известен как Вимал Прасад, а Бахтюнат Такуру являл лилу болезни Свананда Сукада Кунжа. Но, получив милость Бхактиону -Так... Таккору, он сам благосл... благословил, Бхактиону благословил должен был сам а, принять участие в этом дебате, но по причине болезни он поручил сделать это Прабхупаде. Так вот, там присутствовало тысячи, тысячи людей, и зато и в дыхании они слушали Прабхупаду который, стоя на возвышении, говорил с огромной решимостью. Люди были словно под гипнозом, слушая его слова. И все, впоследствии, каждый захотел принять прибежище Шилы Прабхупады. Один из лидеров, которые организовывали это собрание, то есть он был значимой личностью того общества, он подошел к Прабхупаде и сказал, все присутствующие хотят принять прибежище у ваших лотосных стоп. Все, что нужно, нужно пойти на небольшой компромисс. Они не готовы отказаться от чая. И порой они хотели бы жевать бетель. Но Прабхупад сказал, я не хочу ни, один, ни одного ученика, заводить ни одного ученика. Что говорить о тысячах? Где сейчас найти такую решимость, где сейчас найти такой, такой нейтралитет, кем обладал Прабхупад? Сейчас все стремятся к ученикам, все хотят учеников. Но гуру должен прежде всего подтвердить, что он хочет Дивиагиану. В смысле, что он обладает Дивиагианой, трансцендентным знанием. Покажите мне хоть одного, кто в точности понимает учение Шилы Прабхупады. Покажите мне того, кто в точности следует наставлениям Шилы Прабхупады. Майя Деви может success, даровать success, благополучие, имеется в виду, может сделать вас успешным, что It вы займете положение гуру, ачарьи, но дает ли so, на то свое благословение Богован? So, so, Итак, Прабхупад был настолько беспристрастен, что он ответил, что зачем мне эти тысячи, тысячи учеников, мне даже один ученик не нужен. Я не готов давать дикшу, тем, кто не следует в точности всем принципам преданного служения. Итак, читание Бхагавата настолько важно, что Бхагавата вновь и вновь говорил, более практично для для нас читать читание Бхагавату вместо даже читания Чаритамриты. О, друзья, если вы хотите обрести Бхакти, если вы действительно этого хотите, я советую вам отложите в сторону другие книги, но ежедневно читайте читание Бхагавату. И вы увидите результаты. Бхакти такур не мог лгать. Вы увидите результаты. Я сейчас не рассказываю сказки. Я сам каждый день читаю читания Бхагавату перед сном. Либо читание, я читаю читание Бхагавата и читание Челитамлета. Я сейчас вам не рассказываю просто. Как, то есть я вам говорю то, что делаю я сам. Я не то, что я вам говорю, вот читайте читание Бхагавата, а сам читаю какие-то возвышенные книги. Нет, я говорю вам в точности то, что делаю я сам. Потому что это практично для нас. Бхагаватиан Такур говорит, что как только вы начнете читать читание Бхагавата, вы сразу же почувствуете изменения в сердце. Поскольку эта книга это благословение Нитьянанды Нитиананды В этой книге вы найдете прославление Нитьянанды и читание Махапрабо. И даже более того, там содержатся больше деталей о Нитиананде, который для нас является самой главной личностью. Ведь всю ситханту, любую ситханту, любую книгу я смогу осознать лишь по милости Нитьянанды. Лишь тогда, когда Нитьянанда будет доволен мной. Нитянанда и Гауранга, тем не менее, не отличны друг от друга. Ведь Гауранга Махапрабху, Верховный Господь, а Нитянанда его первая инкарнация, его первая экспансия. Если вы ознакомитесь с тем, что читает Вриндаванда Стакур о играх Баладауджа Махараджа, и услышите то, что говорят некоторые из нынешних Ачарий, вы увидите, насколько они заблуждаются или проповедуют то, что противоречит истине. По милости Нитиананда мы сможем понять игры Гауранги, поскольку игры Гауранги, читание это настолько сложна, она сложнее даже, чем Шримад Бхагаватам, поскольку там содержится сокровеннейшая сидханта. Кришна не отличен от там. А читание Чиритамрита не отлично от Гауранги Махапрабху, в ней содержится настолько сокровенная сидханта, что даже те, кто могут понять Шримал Бхагаватам, не могут понять Чайтань Чаритамриту. Настолько она возвышена. Итак, Стакур вновь и вновь учит нас тому, что необходимо прославлять лотосные стопы Нитянанды. Пока я жив, я хочу прославлять Чайтанья Бхагавату. Итак, сегодня очень благоприятный день. Мы so, начали... Вриндамда Стакур пишет, что важен тот факт, что... Такие, казалось бы, выдающиеся писатели, которые заслужили признание во всем Вайшнавском обществе, совершают ошибки по отношению, то есть повествуя о Нитьянанде. То есть они пишут тама книг доказывающие ложную ситханту Анитьянанди, то есть <laughs> на столько книг написал один преданный, что <laughs> если все эти книги на человека положить, то такие тяжелые, что предают до смерти. Итак, Прабхупад сделал одно философское заключение, я, которым я хочу завершить. Как мы знаем, Бхагаван Сикришна является Верховным Господом, а Балдауджи Махарадж его первая экспансия. Точно так же Гауранга Махапрабху, Верховный Господь, а Нитьянанда и его первая экспансия. Но что же подразумевается под первой экспансией? Первая экспансия идентична Кришне. Отличие лишь в цвете, а в действительности все одно и то же. Разница в цвете Кришна. Черный, а Баладжи Махараш белый. И Прабхупад, устанавливает ситханту, которая заключается в том, что до тех пор заключается в том, что Балдаджи Махарадж, несмотря на то, что он является второй экспансией, в смысле, что он является экспансией, он занимает высшее положение. Поэтому он имеет право совершать расалилу. Он имеет... Прохват сказал. Соответственно, а, Кришна Вишай Виграха, а Балдаджи Махарадж Ашрай Виграха, точно так же Махапрабху. И Нитьянанда. Завтра я проясню этот момент. Я не менял ни одного слова. Я в точности повторял то, что сказал Прабхупад. Нитянанда Баларам выражает Ашрай Виграха Бхаву. Тем не менее, они достойны занимать позицию Вишая Виграхи. Но у них преобладает Ашрай Пхава. Ашрай На этом я должен остановиться, поскольку совсем скоро начнется Харикатхана Бенгали. Лишь по милости Нитянанды и Горанги я смогу пересечь океан. Я маленький, э, как маленький ребенок, то есть беспомощный ребенок, тем не менее по милости Нитянанды я, возможно, все. Завтра мы продолжим наше обсуждение. Вопрос. Шимад <говорот> Бхактира Шидар Махарадж, когда говорил, so you, you, <you're not> <laughs> Но мы не должны быть смиренными перед обычными людьми. Да, это. Все это так, но в сказано, что даже Перед обычными людьми мы должны, мы можем выражать смирение при возможности рассказывать харикатху. Когда Прабхупат встречался с какими-то значимыми в обществе личностями, он выражал почтение к ним, проявлял смирение. Поскольку, если у меня появляется возможность благодаря этому проповедовать, я должен ей воспользоваться. Завтра я подробнее расскажу об этом. Скажу о том, что Ваман Госфай Махарадж ездил в обычном поезде, как мы с вами. И когда кто-то рядом ел рыбу, чеснок или лук, очень сильный запах распространялся. Вам много с вами, Мухарадж, не выражал свое отвращение, не показывал, что ему что-то неприятно. Почему? Потому что, если бы он делал так, то они почувствовали оскорбление в свой адрес. И... и Да, и стали бы плохо думать о Щели Махарадже, что повлекло бы за собой их падение.